Кованные подставки для цветов – наиболее популярный и практичный способ использования металла в интерьере, ведь живые растения присутствуют практически везде. Они легко вписываются в интерьер, придавая атмосферу респектабельности и аристократичности. Расставленные на красивых подставках цветы не только сделают обстановку более уютной, но и станут настоящим украшением для помещения. Кованные подставки от фабрики кофе устойчивы и способны легко выдержать большие нагрузки. Обычно предназначаются для нескольких растений среднего или даже крупного размера любой высоты. Они могут быть различные, стационарные и мобильные. Среди широкого ассортимента вы можете подобрать именно то, что вам необходимо. Это стойки для цветов, кованые подставки для цветов в различных вариациях и с различной покраской, напольные подставки для цветов, настенные, вкладные подставки, которые вы можете легко транспортировать с места на место и расставлять по вашему желанию, подставки для цветов на подоконник и, конечно же, классические деревянные подставки с колесиками. А теперь давайте более подробнее рассмотрим про каждый вид. Стационарные подставки для цветов представляют собой классическую стойку с несколькими полками либо кольцами. Это идеальный вариант для цветов с длинными гибкими ветками, которые свисают вниз. Также в них можно расположить любые цветы в горшках. Еще один вид, про который я говорила, это мобильные подставки для цветов. Они оснащаются колесиками внизу и служат прекрасным дополнением для любого крупного вазона. В этом случае цветок можно беспрепятственно перемещать по комнате и не беспокоиться о сохранности напольного покрытия. Все декоративные металлические цветочницы от фабрики Ковки изготавливаются в форме интересных предметов, стилизованных деревенских тележек, велосипедов, карет. Красиво смотрится подставка, сделанная в форме сказочной кареты из про Золушку. Часто декоративные модели покрываются цветовым напылением, золотистым, бронзовым или серебристым. Однако большинство кованных подставок по цветы выполнены в черном цвете. Это стандартно, стильно и подойдет абсолютно в любом интерьере. Теперь я вам расскажу про преимущества кованых подставок от фабрики интерьерной ковки. Первое это универсальность. Разработана коллекция под большинство интерьерных стилей и любых интерьерных дизайнов. Второе это мобильность. Они порой не требуют дополнительных усилий по транспортировке. Все подставки имеют легкий вес. Еще одно преимущество – это прочность. При изготовлении всех кованых подставок используется цельный кованный пруток диаметром не менее 10 миллиметров. Я не могу не рассказать вам про ассортимент. Более 350 моделей, которые поделены для вашего удобства на различные категории. А что касается цены, мы являемся производителем этих кованых подставок, поэтому для вас самые лояльные цены, индивидуальный подход и, конечно же, системные скидки. Для вас, как для нашего покупателя, кованые подставки являются элементом декора, который покупают круглый год. Поэтому Поэтому вы можете предлагать их вашим покупателям круглогодично и получать с этого прибыль. Вы можете ознакомиться со всем ассортиментом кованых подставок на нашем сайте. Как я уже оговорилась, все они поделены на тематические категории. Если у вас возникнут вопросы, обязательно звоните нашим менеджерам. Заказать вы можете только понравившиеся модели, либо объединить их в коллекции. Наш менеджер обязательно даст вам ценные советы, поэтому звоните, либо делайте заказы на нашем сайте.